Получим формулу, выражающую зависимость давления жидкости на дно сосуда от высоты столба жидкости и ее плотности. Для того, чтобы упростить вывод, будем считать, что жидкость находится в сосуде, имеющем форму прямоугольного параллелепипеда. Пусть площадь дна сосуда равна S, высота столба жидкости H, а ее плотность ρ. Сила давления жидкости F на дно сосуда равна ее весу P большое. Вес жидкости P большое равен произведению ее массы M и ускорения свободного падения G. Массу жидкости M найдем, умножив ее плотность ро на объем V, где объем равен произведению площади дна сосуда на его высоту. Разделив вес жидкости, силу с которой она давит на дно сосуда, на площадь дна, получим давление жидкости P малое. По этой формуле можно рассчитать давление жидкости на дно сосуда любой формы. Кроме того, по ней можно вычислить давление внутри жидкости и на стенке сосуда, так как давление жидкости на одном уровне одинаково по всем направлениям. Давление жидкости на одной стенке сосуда равно произведению плотности жидкости, ускорения свободного падения и высоты столба жидкости.